Добрый день, сегодня я хочу рассказать о кассовом аппарате Evotor 5 и о том, как к нему подключить весы и сканер и как это все работает вместе Сам Evotor 5 это новый кассовый аппарат Буквально недавно он вышел миниатюрный на батарейках двух которые легко менять, ну аккумуляторы в данном случае туда можно вставлять сим-карту под ними и будет вообще полноценный телефон тут есть и динамик и... Этот микрофон Есть USB-порт К сожалению, можно подключать одновременно Только одно устройство Либо сканер, либо весы Вот, ну и замена чековой ленты -то тоже очень такая простая Для кассира очень удобно Просто вставляется И сверху закрывается Излишки обрываются Итак, ну первым делом Давайте подключим сканер Подключается он просто в порт все больше ничего не надо делать очень удобно никаких драйверов ничего не настраивать не надо и теперь а, попробуем что-нибудь пробить допустим а, у ну, меня такая штукенция есть главное чтобы на ней был штрих-код есть а, средства для мытья берем сканер а, заходим в режим продаж продаж и сканируем Этого товара у нас не было до этого в базе, поэтому он его не нашел и пишет нам «Добавить товар». Мы нажимаем «Добавить», «Вид товара», «Товар». Ну, можно ввести его тут сразу цену, чтобы он, он ее запомнил, в следующий раз нам, нас не запрашивал. Сохранить, к оплате, наличные. Можно ввести сдачу, допустим, клиента, ну, допустим, он дал 200, 100 рублей купюру и оплатить. Печатается чек. Заметьте, чек печатается не очень быстро. Это не очень приятно. И еще такой минус. Возникает такая штукенция после печати чека. И чтобы прийти к, следующей, к следующему к продаже, надо либо подождать, вот чуть, чуть подождали, там секунд пять, либо нажать на экран. Это тоже не, не всегда удобно, когда очередь. Вот. Ну, чек пробили. Чек вышел. И на нем написано наименование товара. Все написано, цена, количество и сдача, все отлично. Еще очень удобная вещь в Аватории, если он у вас подключен к интернету, просто к интернету, он автоматически, как вы заметили, берет из своей базы наименование товаров, если у него в базе есть этот штрих-код, а почти все штрих-коды, по крайней мере, очень много штрих-кодов в, в базе «Ватор» уже есть в облаке. И он это все берет автоматически, не надо самому заносить наименование товара, он туда все забивает. А теперь, если мы, будем, если мы уже один раз этот товар пробили, как бы вы видели, мы его занесли с вами в базу, очень просто. Если мы еще раз захотим его продать, допустим, у нас опять клиент подошел и с таким же товаром, мы его сканируем. Все, он у нас уже в базе. Нам не надо ничего заносить дополнительно. Просто нажимаем к оплате, наличные, без сдачи, ну или со сдачей. Все, чек выходит. В этом смысле очень удобная касса. Теперь весовые товары, как продавать, допустим, яблоки или какую-нибудь штуку, если через весы. Мы отключаем сканер, подключаем туда весы. В этот уже есть Для весов мы там предустановили уже драйвера, они все там есть. Немного глючное, честно говоря, подключение, в смысле самого подключения. Работа стабильная, но вот подключать не очень удобно. Ну, удобно, но не очень. Мы вышли специально, чтобы он не заглючил. Нажимаем опять продажа. Тут мы нажимаем добавить товар, выбираем, я уже заносил, просто заносил до этого базу яблоки. Вот у нас появляются клавиши весы. Первый раз ее надо нажать. Допустим, мы ее нажимаем и ставим на весы. Ну, сейчас у нас не яблоки. Вот, она начинает подглючивать. Еще раз, допустим, выйдем. Продажа. Добавить товар. Яблоки. Во! Сейчас перестал глючить. Это, честно говоря, тоже такой небольшой минус. Это во всех филотерах наблюдается, не только в пятом. А, то есть, как мы пробиваем весовой товар? Добавить товар, а, те же яблоки, ставим на весы его. О, опять гликнул. Ну вот есть у него такое. Заработал. А, весы в чек. Цена яблок у нас уже до этого была занесена к оплате наличные. Принято клиенту 100 рублей со сдачей, допустим, оплатить. Все, чек вышел. Вот очень универсальный, хоть и маленький, но очень универсальный кассовый аппарат. Надеюсь, вот тут есть в аппарате две камеры. Вот тут спереди и сзади. Может быть, со временем они как-то... Они сейчас не задействованы. Может быть, со временем они задействуют эти камеры, и можно будет прям сканировать с этих камер любые штрих-коды 1, D, 2, D-штрих-коды и на них работать. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас еще будет... Я сейчас прям сниму, потом и сегодня же загружу кучу других видео по Эватору, по Эватору пятому, 10, по всем Эваторчикам. Смотрите, ставьте классы. Пока!